Пожалуйста, напишите в чате плюсиками, да, если слышно. Дорогие участники. Угу. Я так понял то, что слышно. Ну начинаем. Время 12 часов. Мы начинаем вебинар, посвященный теме, как законно купить или построить жилье до трех лет на материнский капитал. Я коротко скажу, почему мы проводим этот вебинар. Потому что работаем с материнским капиталом уже много лет, шестой год, и сталкиваемся с тем, что люди задают примерно одни и те же вопросы, но очень часто и очень много. И поскольку имеем большой опыт, богатую практику, решили на эти вопросы ответить как профессионалам, а это риэлторам, агентам, агентством недвижимости, и также владельцам сертификатов, uh, у, у них, uh, особенно у мам молодых, много вопросов о том, вообще законы ли эти займы, как их выдавать, uh, как выделять доли, ну и много-много вопросов, которые вы можете задавать в чате. Uh, некоторые уже задали вопросы перед началом вебинара. В любом случае, наверное, будут вопросы, на которые сложно сразу будет ответить, там, допустим, юристу, либо нашему опытному руководителю отдела по работе с материнским капиталом, но в любом случае все ваши контакты у нас есть, и мы на вопрос в любом случае ответим, 100%. Может быть, не в этом вебинаре. Но в любом случае большое спасибо, мы начинаем. И первое слово я передаю Ане Владимировне Пугачевой. Она у нас до недавнего времени руководила отделом по работе с материнским капиталом. Сейчас она руководит непосредственно офисами. Но опыт она заработала себе колоссальный. Какие только случаи она не решала на своем веку. С пенсионными фондами разбиралась, разбиралась с различными объектами. И вот как она это делала, она сейчас расскажет. Итак, слово я передаю Анне Владимировне. Если что, не слышно, не видно, непонятно, свои вопросы задавайте в чат, надеюсь вы поняли, как это делать. Итак, Анна Владимировна, вам слово. Итак, всем здравствуйте, надеюсь меня слышно и видно хорошо. Еще раз представлюсь, меня зовут Побачева Анна, сегодня я проведу с вами вебинар на вопросы, которые заранее мы общем-то, получали от некоторых слушателей и людей, которые заходят к нам на сайт и задают часто задаваемые вопросы. И дабы а, вот, их все разобрать, сегодня решили провести данный вебинар. А, исключительно хотим поделиться, безусловно, своим опытом. Наша компания «Нижегородский кредитный союз» на рынке уже находится 16 лет, и из которых 6 лет мы работаем с займами под материнский капитал. Итак, у нас с вами тема разбирается. Я буду идти по порядку. То есть тема глобальная одна из – это «Как выкупить доли у родственников» и в каком порядке выделять доли детям. Поскольку речь идет о займах под материнский капитал, которые э, все решают закрыть э, именно сертификатом на материнский капитал, что хочу сказать? Что, безусловно, с законом 256 у нас о дополнительных мерах поддержки семей имеющих детей, э, законом не запрещено приобретать доли с помощью материнского капитала, с помощью этих сертификатов. Но сразу хочу сказать, что практика показывает нам, что пенсионные фонды на местах по областям по-разному относятся к данному вопросу. А именно, если мы имеем возможность работать с Владимирской областью и с Нижегородской областью, это те районы, где у нас есть отделение, то у Владимирской области на это свой взгляд, у Нижегородской области у пенсионного фонда и новый взгляд. А именно, делайте своим опытом, повторюсь. С начала 2016 года Пенсионный фонд по Нижегородской непосредственной области принял такие видения, что будет считаться улучшением, если люди будут приобретать доли за материнский капитал. Несмотря на то, что данные доли не будут выделены отдельно, не будут выделены, иметь отдельный кадастровый номер, то есть все это будет абсолютно законно. То есть все желающие использовать свой с 2016 года могли прийти в нашу компанию, обратиться, получить займ и закрыть займ на покупку именно доли, не выделенной отдельно, и закрыть данный займ материнским капиталом. Что, собственно, мы и делали. То есть мы активно выдавали данные займы, прежде чем их выдавать, безусловно, были консультации, пенсионными фондами, и вот по Нижегородской области, абсолютно по всем районам, данные сделки у нас все были положительные, то есть ни одного отказа мы не получили. То есть прежде чем оформлять любой займ под материнский капитал, идет тщательная проверка а, данной сделки, а именно обращается внимание на тот объект, под который мы, на который мы выдаем займ, и а, у нас все сделки проходят стопроцентным одобрением. Вот это как плюс, хочу сказать, в нашей работе с займами под материнские капиталы. Что касается размера долей, кому какие выделять, также повторю, что законом это не, не борются никакие ограничения по этому вопросу. То есть размер доли может быть обусловлен абсолютно разным. То есть это решает, решается внутри семьи законом это, повторюсь, никак не ограничивается, да? то есть можно любые абсолютно доли э, выделять э, детям э, и своей безусловно семье, это муж, жена и дети. Но также часто встречаются случаи, когда не все члены семьи, взрослые хотят участвовать, члены семьи это муж, жена и дети, то есть в данном случае либо дети имеющие возраст более 18 лет либо их родители могут, имеют законное право не участвовать в сделке, где идет покупка недвижимости с помощью материнского капитала. Но в этом случае, это, наверное, дальше уже будет тема, я уже более широко, наверное, распространилась. Можно уже к другому вопросу перейти. Здесь была бы речь о нотариальном обязательстве, обязательстве, которое берется у нотариуса и предоставляется непосредственно в комиссионный фонд. Наверное, по вопросу с долями можно закончить, она будет, эта тема, дальше более широко объясняться, говориться, примеры приводиться будут и будет, наверное, более ясно и понятно. Кстати, что, вот еще все-таки нужно, наверное, отметить, что буквально месяц назад пенсионный фонд стал немного смотреть по-другому по вопросу долей. Именно пенсионный фонд Нижегородской области, повторюсь, так как Владимирская у нас как работала, как считали, что если приобретается доля, за средства материнского капитала, то она должна быть отдельно выделена, иметь отдельный кадастровый номер, иметь, если это доля в частном доме, иметь отдельный вход и должна быть везетерно-изолирована. Вот, кстати, что сейчас, наверное, и происходит также и с Нижегородской областью, пенсионные фонды на местах абсолютно уже сейчас могу сказать, что все смотрят на э, этот вопрос следующим образом. То есть они считают, что доли, если приобретаются за материнский капитал, они должны иметь определенный вид, а именно не менее комнаты. То есть доля, э, например, в двухкомнатной квартире может быть приобретена не менее, чем одна вторая. И вот, э, как ни странно, требует Пенсионный фонд, чтобы в договоре займа мы писали, что данная доля в виде комнаты. Не менее того. То есть, если квартира идет однокомнатная, то здесь, конечно, речь быть не может о покупке какой-либо доли. То есть, доля в виде комнаты, желательно даже изолированной. Вообще, я бы посоветовала, и если люди приобретают какую-либо долю вот, сейчас, в данное время, обязательно консультироваться с пенсионным фондом своим районом, с тем районом, где выдавался материнский капитал, сертификат. Так все индивидуально абсолютно. Недавно указывали нам даже на размер площади данной доли. Это один из районов, а точнее это был Сергач. То есть они вот смотрят каждый пенсионный фонд. Есть понятие минимальный размер площади на каждого члена семьи, но это не имеет на самом деле никакого отношения к нашему федеральному закону 256-м амбицированному капиталу. То есть там нет информации о том, какой должен быть размер этой доли, нигде это не говорится, но, тем не менее, комментарии из пенсионного фонда выше, от вышестоящего руководства мы получаем непосредственно, созваниваясь, консультируясь, и, естественно, вынуждены соблюдать их какие-то комментарии, чтобы был у нас положительный, не было отказа, была положительная сделка, то есть, безусловно, было положительное решение по закрытию займа с помощью материнского капитала сертификата. Наверное, думаю, можно перейти уже и ко второму вопросу, а именно, какие квартиры и дома можно покупать на материнский капитал, а какие нельзя. Практика работы с пенсионным фондом. Ну вот, касаемо практики, безусловно, сделали выбор куда за время работы вот такой вот длительный. Ну, прежде всего, безусловно, приобретаемый объект должен быть пригодным для проживания. То есть, если речь идет часто о домах, например, с квартирами как бы все понятно и ясно, если, конечно, эта квартира не где-то тоже в удаленной области от города, но тем не менее, больше, наверное, речь будет о домах. То есть, данное жилье, которое вы хотите приобрести за капитал, вы, безусловно, должно иметь статус жилого, пригодным для проживания. Это можно подтвердить документами из БТИ. То есть, мы обращаем внимание на технический паспорт, либо кадастровый паспорт. То есть, все документы смотрятся, проверяются, оценивается объект. Для того, чтобы вам же в дальнейшем, нашим заемщикам, не было отказов. То есть, это вот первый момент. Также на приобретаемом объекте недвижимости, безусловно, не должно быть никаких правоограничений на регистрационные действия. То есть это тоже проверяется, берется выписка из ЕГРН, которая может подтвердить информацию наличия либо отсутствия правоограничений на регистрационные действия. Эта выписка берется либо в МФЦ, либо в Росреестре. Заказывается абсолютно любым человеком, может человек даже не иметь никакого отношения к... В данной квартире, то есть с паспортом подходите, заказываете 400 рублей, госпособственно оплачиваете и получаете данную лицу. Смотрите. Даже, наверное, каждый заемщик, я думаю, должен заранее об этом приспокоиться так как покупая какую-либо недвижимость, я считаю, нужно понимать, есть ли какие-то ограничения, нет на ней, то есть это даже не только нужно нам, сколько нужно, наверное, и вам тоже, дабы не попасть в какую-то махинацию. Ну, в общем, все это, безусловно, вычислится при необходимости нами, прежде всего. Стоимость объекта также должна быть, обращайте пожалуйста внимание, должна быть не менее сертификата, сумма по сертификату. Вот многие, ну не многие, не будем уж так говорить обо всех, но зачастую люди желают использовать свой сертификат, приобретя, ну, хоть какой-нибудь небольшой дом в деревне, допустим. Да, он, в общем-то, не числится нигде в аварийном фонде, он имеет стены, пол и так далее, но его стоимость, что грехотаит, бывает и даже до 100 тысяч, и, и, и не меньше. Была уже практика, люди сами там обращались с вопросами, пытались найти выход из данной ситуации, когда приобретали жилье, которое, по мнению пенсионного фонда, оказалось в дальнейшем непригодным. Как это пенсионный фонд определяет? Да очень просто. Как бы это, может быть, не банально было, но они делают запросы в местные сельсоветы, телефонограммы и ориентируются на эти телефонограммы и делают на основании их отказа. И люди остаются с какими-то либо займами, если какая-то компания позволила себе выдать данный займ на дом, который не пригоден для проживания в итоге, или который стоит дешевле, нежели сам сертификат. Да, бывают расхождения там, на 50 тысяч, на 30 тысяч. И здесь, конечно, речь идет, наверное, о более крупных суммах. Я имею в виду, когда действительно дома покупаются чуть ли не полуразрушенные, не имеющие просто статус непригодного, скажем так. Но все-таки нужно к всему относиться внимательно и не думать, что это все пройдет. Сейчас Пенсионный фонд очень активно ведет политику по проверке документов, по проверке объектов, делает запросы в прокуратуры направлять запросы в Денисию, где есть проверка и сделать дел, связанных с займами, либо просто с материнскими сертификатами. Поэтому не нужно, наверное, есть масса законных абсолютно способов, которые позволяют использовать материнский капитал, оставив его внутри семьи, мы об этом тоже позже поговорим, вопросы будут заданы, мы эти вопросы разберем. И вот на что еще нужно все-таки, я считаю, обращать внимание в плане, какие дома, какие квартиры, объект вообще выбирать, используя затем сертификат. Мы, вот лично наша компания ориентируется на процент износа, то есть если речь идет о квартирах, либо комнатах, износ не должен превышать 60%. Если речь идет о частных домах, то не более 50%. Была просто практика, по которой э, судья рассматривал именно этот критерий и э, принимал решение э, разрешить использовать сертификат на материнский фонд, либо э, в пользу сутки, пенсионного фонда э, не разрешить. Мы в тот момент уложились во все критерии, то есть у нас э, сделка прошла хорошо. То есть, повторюсь, квартиры полностью не более 60%, дома не более 50%. Эту информацию тоже можно посмотреть по техническим каким-либо характеристикам, которые можно получить либо в технической монетаризации, либо в БТИ. то есть разные названия организаций а, в тех или иных районах. Вот, собственно, что я хотела, какое начало сказать нашей теме. В дальнейшем будем разбирать вопросы. Сейчас, я так понимаю, слово будет передано. Денис. Задали три вопроса, и я так понял, что Анна Владимировна еще не ответила на них. Эти вопросы есть в чате, поэтому думаю, что будет правильно, если мы начнем отвечать прямо сейчас, потому что дальше подключится Надежда Васильевна, она юрист. И, возможно, уже вопросы будут другого характера юридического. Поэтому давайте разберемся с, с практикой. У кто сталкивался уже с материнкой, у кого какие вопросы, там по работе с пенсионным фондом, с кредитными организациями, там, я не знаю, по заключению договора, купли, продажи и так далее. Задавайте прямо сейчас а, Ане Владимировне. Но я надеюсь, что Анна сейчас начнет отвечать вот на три вопроса, которые задали Марина, Марина и Ирина. Так, передаю слово Анне. Да, я действительно не обратила внимания, что уже ряд вопросов э, пошел. Э, вот давайте разбирать тогда их по порядку. Так, вижу от Марины первый вопрос. Э, подскажите, пожалуйста, мы хотели бы купить родителям дом в деревне на материнский капиталы, а сами остаться жить в их квартире. Хочется по документам иметь в собственности эту квартиру, а дом оформить сразу на родителей. Это возможно? Так, ну, наверное, я закончу. Дальше про ограничения, вот вижу еще по метрам, а, продолжу. Сразу же хочу сказать, что а, частый случай, когда действительно молодая семья хочет разъехаться со своими родителями, есть э, материнский сертификат, но хочется сразу, чтобы по документам у них э, была как бы уже в собственности недвижимость у родителей на себя, у молодой семьи сразу же на себя квартира. Здесь на самом деле несколько, наверное, вариантов. Э, ну, вот давайте разберем один И. Мое предложение следующее. Во-первых, все зависит от того, есть ли в данной квартире доли уже у молодой семьи. Если есть уже какие-то доли, то можно оставшиеся долю у своих родителей выкупить за средства внутреннего капитала. То есть, если есть ребенок уже три года, вы можете оформить сделку внутренним пенсионным фондом, где пенсионный фонд будет перечислять средства по сертификату вашим родителям в данном случае, если же ребенку нет трех лет, то данную сделку можно провести через также договор купли-продажи уже с помощью заемных средств, заемные средства вы можете взять в тех компаниях, которые имеют законное право на выдачу таких займов, это мы с вами все наверняка знаем и если кто не знает, скажу. Это либо коммерческие банки, либо кооперативы, которые старше трех лет на рынке уже да, имеют практику работы. Вот. То есть вы можете оформить займ, который затем также пенсионный фонд закроет средствами материнского капитала напрямую в кредитную организацию. После чего, получив деньги, безусловно, вы, ваши родители смогут приобрести уже на свое имя себе желаемый дом. Ну, можно поступить немного иначе, конечно, но тут уже потом по документам можно будет, наверное, не очень удобно. Но тоже как вариант, вы можете также дом купить в деревне с помощью заемных средств сразу на себя. Но тут тогда не получится. Нет, если все-таки рассматривать вопрос точнее, если сразу по документам, чтобы была квартира на вас данная, а дом уже на родителей, то, наверное, по первому варианту. Второй даже не будем рассматривать. Дальше я вижу вопрос, есть ли ограничения в квадратных метров, так как у родителей квартиры 27 метров. Но на самом деле законом не предусмотрены никакие ограничения по метражу, но из практики сталкивались буквально недавно, что пенсионный фонд хотел бы учитывать количество метров на одного человека, это уже есть в каждом районе свои критерии по количеству метров. Но, насколько я знаю, если квартира покупается до целого объекта, то здесь уже не рассматривают вот эти вот размеры этих долей, этих метров, вернее. Размер метров не рассматривают. То есть, если мы вы отдельно долю, вот тут, возможно, особо некий расчет, сколько метров на человека полагается и так далее, в зависимости от района, у каждого района свои коэффициенты. Вот, это что касается. То есть, в вашем случае, Марина, вы можете спокойно докупить до целого у родителей, либо выкупить эту квартиру в общем, сразу же на себя, на свою семью, на своих детей. В нашей компании мы э, разрешаем оформлять сразу на всех членов семьи, дабы не тратить потом деньги на выделение далее детям или э, родителей, ну, музы, допустим, э, сразу можно на всех оформить, и э, данные деньги будут переданы в, в закрытые перечисленные займ нам. А деньги мы вам выдаем, а вы можете передать своим родителям, и а они купят себе дом где, мы, например. Так далее, можно ли купить дом у отца? Дом на так, дом на дом наложен арест в дому отца нет. К сожалению, в данном случае, если у нас на объекте недвижимости, который вы хотите приобрести, наложен такой либо арест, у нас не получится приобрести его. То есть в Росреестре, либо в МПЦ, где вы будете сдавать документы, в Росреестре затем уже увидит. Ну, мы, мы это тоже увидим, прежде чем вас допускать дорог реестры, чтобы выводят времени тратили, мы закажем вот ту выписку ЕГРН, о которой мы говорили, которая подтвердит наличие либо отсутствие правоограничений на объект недвижимости. К сожалению, здесь э, выхода нет, скажем так, тут не получится приобрести дом, на котором есть э, арест. Либо решать этот вопрос, смотря по какой причине наложен арест. Если там речь идет не о каких-то небольших деньгах, значит, снимать этот арест, снимать обременения. Ну а по факту нет на объекты, которые э, у нас э, под арестом, мы не сможем спешить какие то юридические сделки. Так, отведем, а наверное, к следующему вопросу. Если что-то непонятно, можете также в чате писать, задавать дополнительные вопросы. Пройдемся по всем, которые здесь у нас сейчас есть. Хочу выкупить долю в собственности в жилом доме, а второму ребенку только 6 месяцев. Вот как конкретный вопрос. То есть, если я начала свое вещание с вопроса по долям, то здесь непосредственно уже я вижу задан вопрос, как раз тот который э, будет разобран. Сейчас касаем за То есть так ребенку 6 месяцев, э, согласно закону, до 3 лет, и использовать свой сертификат на тренировке капитал вы можете только лишь с помощью своего средств. То есть эти люди вы где -то, где -то взяли за них либо баховный кредит э, на покупку недвижимости, вы можете использовать сертификат на погашение. Доли собственности, мы обсуждали, что данная доля должна быть не менее одной комнаты. То есть, если речь идет о доле, которая имеет размер не менее чем комната, то вы можете приобрести, и если вы, естественно, в Нижегородской области Не знаю, из какого марина района у нас нет, из области, это Владимирская, Нижегородская или еще может быть какая-то. Но а вот, пока только Нижегородская область нам разрешает работать раздельно с долями. Если это, конечно, доля последняя в этой квартире, то есть, допустим, квартира у вас в собственности в том числе, вы имеете какой-то размер доли в этой квартире, Докупить оставшуюся долю вы можете независимо от того, из Нижегородской, из Ну, тогда, в принципе, как э, до целой докупить, так и отдельно ее выкупить, если она не менее одной комнаты. Но предварительно, ну и мы в принципе, наши сотрудники консультируются с пенсионными фондами на местах, чтобы данная сделка прошла положительно, то есть, чтобы на ваш э, взаим не остался, чтобы он был закрыт э, с помощью вашего сертификата, как вы и рассчитываете. Вот, то есть, ва, э, на ваш ответ, на ваш вопрос я отвечаю Да, это возможно. Обращайтесь, пожалуйста, смотрите, с какое отделение будет более удобно к вашему э, месту проживания. Наши сотрудники абсолютно компетентны в этом вопросе, подскажут, э, какие документы нужно будет собрать и э, как привести данную сделку. Следующий вопрос от Надежды я вижу, как выделить доли детям, когда берешь за ее под материнский капитал. И в какие сроки это можно сделать? А, как выделить доли? Ну вот хочу сказать сразу, что а, в нашей компании есть один инструмент, который позволяет сразу же выделить доли всем членам семьи. То есть, когда у нас заемщик берет займ, в отличие от коммерческих банк, который никогда не позволит оформить сразу приобретаемый объект на всех членов семьи, банки не разрешают участвовать не совершенно летним детям, в таких детских отечествах. То есть, наша компания, наоборот, идет навстречу клиентам и разрешает участвовать всем членам семьи в сделке. Если даже в какой-то из причин у нас участвует один, не допустим, заемщик или не все дети, по каким-то причинам, ну, у всех на свои могут быть причины, может быть, на совете решили каким-то образом, что не все будут участвовать члены семьи, доли выделяются следующим образом, то есть когда вы получаете займ от нас, идете в пенсионный фонд и распоряжаетесь своим сертификатом, после чего по вашему заявлению в течение одного месяца и 10 рабочих дней идет перечисление денежных средств и закрывается ваш займ. После этого, когда мы получаем деньги, мы идем с вами в Росреестр, снимаем оборудование данного объекта и согласно обязательству, которое будет необходимо вам сделать, если не все члены семьи участвуют в покупке квартиры, это обязательство требует пенсионный фонд. То есть вы обращаетесь к нотариусу и делаете это обязательство. Согласно обязательству, в течение 6 месяцев, после снятия обременения с объекта, на который вы брали займ, вы должны выделить доли детям. То есть вы обращаетесь к нотариусу, можно к тому, который оформил обязательство, можно, в принципе, к любому другому. После чего вы выделяете данный долю. то есть составляется договор о выделении долей нотариусом и регистрируется в Росприятии. То есть вот такая вот последовательность. Вот, собственно, наверное, я вижу, что я закончила с вопросами, которые прозвучали в мой адрес. Ну, вот да, тут подсказывает, что если вы не успеваете задать вопросы, вы можете на электронную почту отправить эти вопросы, которые будут рассмотрены, и дан ответ на ваши вопросы. Сейчас я, безусловно, с вами остаюсь. Если вдруг возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста, задавайте. Буду Всем спасибо. Спасибо, Аня Владимировна. А, на самом деле не очень хорошо слышно, я так понимаю, тихо. Но будем стараться. Сейчас надеемся, что Надежда Васильевна будет громче и слышнее. Поэтому слово передаю Надежде Васильевне. Она руководитель юридического отдела Нижегородского кредитного союза. Расскажет с точки зрения законов, со ссылками на закон и так далее и тому подобное. Поэтому готовьте свои вопросы. Надежда Васильевна, вам слово. Добрый день. Если меня слышно, видно, скажите мне об этом. Надеюсь, слышно. Все, все поняла. Тема у нас сегодня это материнский капитал, как законно купить или построить жилье до трех лет. И в том числе до трех лет. Это первый вопрос. В каком случае, на каких основаниях сделки с материальности капиталом до трех лет считаются законными? Но прежде чем отвечать на данный вопрос, я хотела бы рассказать о том, какими нормативно-правовыми актами у нас регулируется данная деятельность. Это два основных нормативно правовых актов это федеральный закон, о котором говорили уже, о дополнительных мерах государственной поддержки э, семьи, имеющих детей. Это 256 закон от 29 декабря 2006 года. И э, принятое постановление правительства 862 о правилах направления средств материнского семейного капитала на улучшение жилищных условий. Вот э, на основании данных двух нормативно-правовых актов э, эти два нормативно-правовых акта регулируют... Э, в выдачу займа, в том числе погашение на строительство, на приобретение жилых помещений, часть жилых помещений и вопросы именно связанных вот с темой нашего сегодняшнего вебинара. Первый вопрос, да, как я сказала, на каких основаниях сделки с медицинским капиталом до трех лет считаются законами? В принципе, воспользоваться средствами медицинского капитала до достижения ребенком трехлетнего возраста можно только в случае, если вы хотите взять займ, кредит на приобретение жилого помещения, об этом нам говорит статья седьмая, Названное мной закона, а именно часть 6.1 данной статьи, данного закона, о том, что заявление о распоряжении может быть подано в любое время со дня рождения ребенка и на погашение займа основного долга первого взноса. Об этом говорит данная статья, пункт 6.1.256.1. Закона о дополнительных мерых государственной поддержки семьи имеющих детей. Следующий вопрос, на что обратить внимание при заключении договора займа кредита. Ну, вопрос достаточно серьезный действительно, потому что требует, Семьи действительно, когда решают взять какой-то кредит, они долго думают и на что обращать внимание. Если уж вы решили действительно взять кредит на приобретение жилого помещения, либо какой-то потребительский мирные цели, я бы рекомендовала в первую очередь определить, насколько вам будет насколько платежеспособность семье будет возвращать а, кредит. То есть, а, кредит не должен ущемлять ваши а, ежедневные потребности в привычной для вас жизни. А, если вы живете а, один, то это 50% от общего заработка. Если у вас семья, дети, то я рекомендую, чтобы расход на кредит не превышал 20-25% от семейного заработка. Иначе а возвратить кредит будет очень проблематично и очень сложно. возникнуть проблемы не нужны. А Во-вторых, нужно определиться, какая сумма вам нужна по кредиту, посмотреть условия кредита, процентная ставка, каким образом вы будете возвращать кредит, будут, какие платежи будут, с, в каком размере, и все эти условия действительно очень важны, я бы рекомендовала обратить внимание. Также на условия предоставления займа, срок предоставления займа и в конце также основное понятие, которое у вас должно быть по, при получении кредита, это сможете, заключая договор потребительского займа, будьте уверены в том, что сможете ли вы его возвращать, все ли вам условия понятны и также иметь точное представление о том, какие платежи и в какие сроки вы будете платить по данному кредиту это действительно важно, прежде чем а, принимать, особенно по а, крупным кредитам, которые а, вы берете на свою семью или для личных целей. А, также вопрос, который а, у меня выделен как в поездке данного вебинара, это а, как оформляется центральное подтверждение по сделке с недельским капиталом. Анна Владимировна для этого поднимала этот вопрос и а, подробно нам о нем рассказала. То есть а, здесь имеется в виду именно... А, в каком случае а, необходимо выделять доли, если доли всем членам семьи, если а, приобретая жилое помещение на заемные средства, вы в договоре купли-продажи не выделяли доли всем членам семьи. То есть приобреталась на одного человека. Например, мамочка берет, а, оформляет займ на себя, она же является собственником. То есть здесь закон нам говорит о том, что а, в. В частности, об этом говорит э, под пункт Г, части 8, постановление правительства 1862, про которое я говорила, о правилах направления средств на капитала на улучшение жилищных условий. То есть, обращаясь, обращаясь в пенсионный фонд, если вы приобретали жилое помещение э, только на себя, то есть не на детей не на супругу, вы должны предоставить пенсионный фонд Нотариальное заверенное обязательство о выделении долей в течение 6 месяцев после снятия обременения жилого помещения. Как я говорила, под пункт К, часть 8, постановления правительства о правок направлениях средств материнского капитала на улучшение жилищных условий. То есть без данного обязательства пенсионный фонд не удовлетворит ваше заявление о направлении средств материнского семейного капитала части средств на погашение займа взятого в организации для приобретения, то есть для приобретения данного а, жилого помещения. А, я смотрю у нас вопросы, а, я сейчас отвечу на них. Первый вопрос, можно ли получить заем под материнский капитал на реконструкцию дома в Владимирской области. А, ну, здесь два момента. Скажем так, займ-то можно получить, получить его можно. Вопрос, насколько вам одобрят данный займ, потому что закон 256 о дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, говорит о том, что на реконструкцию средства материнского капитала получает непосредственно владелец данного, это статья 10 закона, владелец сертификата. То есть не кредитная организация, то есть направить а, по заявлению в пенсионный фонд средства материнского капитала на погашение займа на реконструкцию дома, законом этого не предусмотрено. То есть вы в данном случае можете только брать займ обычный потребительский и а, затем средства, которые вы получили на, за реконструкцию дома, на, приносить просто скажем так, средства на погашение данного займа. Но в данном случае большинство кредитных и некредитных организаций вряд ли предоставят займ, либо будет давать потребительский займ а, с каким-то дополнительным обеспечением. То есть непосредственно направить деньги на, заемные, а, на погашение займа средством ученевского капитала напрямую из пенсионного, как, делаю, а, как в данном случае направляется по положению закона на погашение займа, а, здесь при реконструкции не предусмотрено совсем. Есть ли еще какие-либо вопросы, непосредственно вот, связанные с темой и вообще по использованию средств материнского семейного капитала? Если есть, пишите, я буду рада ответить по возможности. Если будут вопросы позднее, какие-то в конце вебинара, пока он у нас не закончил, пишите, я постараюсь ответить. Потому что по практике очень часто обращаются и вопросы Скажем так, не только вот связаны с нашей темой вообще по материнскому капиталу, нынешний, сегодняшний, который мы знали, когда часто спрашивают о а том, можно ли продать жилое помещение, купленное на средства материнского семейного капитала после того, как займ закрыт, средства израсходованы. Задают такие вопросы, в том числе, да, можно продать, можно, но там есть сложности. Если кому-то интересно, то я также могу ответить на данные вопросы. Пока. Надежда Васильевна, у вас вопрос задала Вера. Можно после сноса старого дома построить новый дом и взять заем под материнский капитал. Ответьте, пожалуйста, если получится прямо сейчас. Да, я вижу вопрос. Вот сейчас уже увидела сначала. Не видно было. Можно после сноса старого дома построить новый дом и взять займ под материнский капитал. Ну, вопрос э, не совсем однозначный. Я бы сказала, что здесь нужно смотреть документы, конкретные документы, во-первых, чей был дом, то есть вам где он принадлежал или нет, старый дом, который вы сносите. На строительство со федеральным законом или постановлением правительства о направлении средств материнского капитала на улучшение должного условий предусмотрена возможность направления средств материнского капитала, это статья 10, о которой я говорила уже, на Приобретение либо строительство жилого помещения осуществляют граждан посредством любых не противоречащих закону а, сделок, и а, это будет считаться улучшением жилищных условий. Это часть первая, потом первой, часть первой, статьи 10 Федеральный закон 256 от банка государственной поддержки семьи, имеющих детей. То есть будет ли это использовано а, с, с средствами займа, либо вы будете строить самостоятельно без привлечения организации строительная организация еще раз всем здравствуйте вот по данному вопросу со стороны юриста был дан ответ хочу поделиться практикой дело в том что вот такие случаи тоже довольно часто у нас бывают а именно люди имеющие какие-то старые дома с земельным участком хотят построить себе новый дом но чтобы это было в виде именно строительства, а не реконструкции. То есть в чем отличие? Дело в том, что когда вы начинаете строительство дома нового и хотите использовать свой сертификат на материнский капитал, нужно безусловно обращать внимание на возраст своего ребенка, то есть можно использовать сертификат напрямую через пенсионный фонд, когда ребенку исполните уже три года. Но не нужно забывать, что в этом случае пенсионный фонд, согласно закону, перечисляет средства не сразу в полном объеме, а именно по первому вашему заявлению вам перечисляется лишь половина от вашей суммы по сертификату и лишь по истечении 6 месяцев, когда вы сможете предоставить документы, подтверждающие какие-либо строительства, либо, если речь шла о реконструкции, увеличении площади, либо возведении каких-либо фундаментов, стены, что вы сделали. То есть это подтверждается документами из БТИ, либо из технической инвентаризации. Лишь тогда вы сможете написать заявление и получить вторую сумму по вашему сертификату. А Поскольку сертификат на сегодня у нас 453 тысячи, я не думаю, что данных средств хватит на какое-либо строительство, при том, что растягивая это на полгода, не всегда бывает удобно. Поэтому по практике люди, желающие построить себе недвижимость, обращаются за заемными средствами. Например, в нашу компанию обращаются каждый месяц люди, желающие построить себе дом на участке. Это люди, имеющие либо отдельно приобретенный участок, либо имеющие участок с уже э, участок с домом. Со старым, как заданный был вопрос, я смотрю, а здесь нужно обращать внимание на то, что когда э, вы идете в администрацию, то есть поскольку у вас будут использоваться заемные средства, мы э, просим, и пенсионный фонд прежде всего <косит> просит иметь разрешение от администрации на строительство, а в этом разрешении просите, чтобы было указано со сносом старого дома. Либо у вас может быть какой-то есть отдельный документ от администрации, что у вас, у вас есть разрешение, то есть не обязательно факт сноса дома. Должен быть какой-либо документ, а, говорящий о том, что вам дали на это разрешение. Что вы будете дальше делать? Ломать этот дом или к нему что-то пристраивать? А, ну, Практика показывает, что проверок на этот счет никаких нет. То есть, согласно закону, вы можете использовать свой сертификат, если у вас есть разрешение на строительство и документ, в котором информация есть разрешение на снос этого старого дома. И, пожалуйста, вы можете использовать, конечно, свой сертификат. Вижу еще вопрос от Ирины. Анна, скажите, пожалуйста, предполагается ли вознаграждение риэлторам, которые проводят сделки с материнским капиталом через вашу организацию? Да, безусловно, это у нас программа уже запущена очень давно, то есть мы обязательно поощряем, очень рады знакомству с новыми риэлторами, и когда к нам обращаются риэлторы, и приводят к нам клиенты, у нас есть целая система поощрения, а вознаграждение она у нас различная абсолютно то есть если к нам приходит человек новый который знакомится только с нами с нашей организацией мы его видим в первый раз мы уже в этом случае готовы определить сумму вознаграждения пускай она небольшая для знакомства она составляет одну тысячу рублей в дальнейшем эта сумма может быть увеличена то есть идет уже Акцент на то, сколько сделок, какого качества эти сделки. То есть, есть определенная шкала повышения вознаграждения до 10 тысяч. То есть, от 1 тысячи до 10 тысяч можно получить вознаграждение, оформляя у нас сделки, приводя к нам клиентов, желающих получить займ под материнский капитал. Ирина, я надеюсь, я ответила на ваш вопрос. Будем рады, если обратитесь к нам. Еще, пожалуйста, вопросы. Какие-либо есть у кого? Я вижу, что кто-то печатает что-то. Или не печатает. Нет уже. А нет, печатает кто-то, да? Так. Вижу еще один вопрос ко мне. Скажите, пожалуйста, через какое время я должна выделить доли, если я использовала материнский капитал на строительство жилого дома? Я же успею построить дом за 6 месяцев. Нет, тут маленько вы путаете. Дело в том, что когда вы берете обязательство материальное в случае строительства, там они... говорится о том, что после снятия обременения. То есть здесь будет вы путаете, да? То есть вот эти шесть месяцев... Имеется в виду после того, как вы выстроите дом. То есть вы должны зарегистрировать уже данную недвижимость, не успеете за 6 месяцев. 6 месяцев вы имеете, почему вы не успеете за 6 месяцев? После того, как вы выстроите уже дом, когда вы его поставите на кадастр, вы учет, получите документы на данный дом, вы сможете выделить доли детям. То есть здесь никаких проблем я не вижу. Если понятно, да? Ну все, мы, чтобы не занимать ваше рабочее время, вообще ваш день, подводим под, под, вебинар к концу. В любом случае, я сейчас напишу адрес электронной почты, на который вы можете отсылать свои вопросы, если сейчас этих вопросов нет. Вот сейчас пришлю в чат. Пишите сюда спокойно, свободно, или по любым контактам, которые увидите на сайте. Будем рады ответить, надеемся вебинар был полезным, для нас это первый вебинар, надеемся будем проводить его регулярно, завтра вы получите ссылку на видео, можно будет посмотреть уже в спокойной и удобной обстановке. И по вопросам того, где можно получать свежую проверенную информацию о материнском капитале, мы готовим три статьи, очень сильные, с картинками, с домами, которые одобряются, либо не одобряются под материнский капитал. Эта статья будет готова уже завтра. И ссылку я тоже пришлю вам на электронную почту. Я думаю, это будет очень полезно посмотреть, почитать. Ну а сейчас хорошего вам дня. Надеемся, были полезными, нужными. Пишите, звоните. Всегда рады. Хорошего дня. До свидания.